Полин, какую ты сегодня хочешь сказку послушать из выбора? Ну, не знаю. Лесной медведь нашел мед. Первая сказка. Вторая сказка. Лиса обманула кролика. И третья сказка. Корова научилась говорить. Какую ты из этих сказок хочешь послушать? Но лиса обманула кролика. Делиса обманула кролика. Так, первая голова, да, Полина? Угу. Лиса в этот день. Ничего не делала, лежала в своем домике, который у кролика украла, и себя припевала. У нее-то тогда было снежный домик из льда построен, а у кролика был лобиной домик из дерева. Вот и получилось так, что она украла домик и теперь живет в деревянном. А кролик решил поспать рядом с домом, подумал. И Я посплю рядом, вроде как еще она и не поняла, что ее территория вокруг дома, поэтому могу поспать. Но она, как бы, поняла, что кролик не должен спать. Ну, он ты как бы себя зайцем считал, а выглядел он кроликом совсем. И тут такая наглая лиса из форточки вылезает. Кролик, я от тебя слепила, я тебя породила. Увы, отсюда, уходи. Я разсержусь так, что ты улетишь отсюда. Меня лучше не злить. И кролик с такими глазками милыми смотрит. Лица, пожалуйста, не трогай меня. Ты понимаешь, что я тебя не смогу съесть, и ты меня съесть не сможешь. И лица такая хитрым голоском. Почему же ты так считаешь? И тоже кролик говорит милым голоском: Но ты же мне за это время не съела! Лиса говорит, и правда, почему же я кролика не съела? А это можно исправить, кролик. И кролик говорит, а ты знаешь, почему ты не можешь съесть? Почему? Я такой быстрый, что ты упадешь и удивишься, что я уже не дома. Mm. Ты думаешь, ты меня сможешь выселить из дома? Ошибаешься, я тут буду жить. Ты и всяких животных приводил, и медведь, никто меня не выселил. А где они? Я их выселила, пока не заснули по очереди их всех за шкурку и вынесла. Но меня не поймаешь. И попрыгал зайц. Алиса напрыгнула и стукнулась об камень, потому что кролик знал, что здесь будет камень, и так прямо и написал: если полетишь, стукнешься прямо в камень. Или состукнулась. или соудивилась. Ох, умный какой кролик! Поворачивается, а домика уже нет. Где же домик? Где был домик? Там полный пустота, только отпечаток на земле. Илиса спрашивает: где домик? А кролик этот домик унес с медведем вместе и с волком унесли в глубоко в лес. Илиса кричит: нет! Как же? Я же пообещала, что вы мой домик не украдете. Как это? Не, кролик жил, но лиса-то все-таки не сдается так быстро. Решила обмануть кролика и при, составила план. Она медведь понял, что как бы лиса добрый человек, но лиса не человек. Мы знаем, что она лиса, животное, а медведь уже привык, что все друзья это люди. Он из цирка сбежал, поэтому так и считает. Сбежал и теперь в лесу живет Сбежал у не от хорошей жизни Там его все фотографировали И смеялись, и еду давали Всякую невкусную виде фантиков И всяких гадости И медведь говорит «Лиса, а ты можешь мне меду дать?» И Лиса подумала «О, медведь мне поможет Он глупый, такой большой, сильный Мед дашь и будет под удочку танцевать И делать, что хочешь» Да, медведь, ты будешь тоже В моем плане В каком плане? В плане, как съесть правильно мед А мне это нравится а Медведь говорит А меда будет много А то я тогда еще бабушку съел И ты мед еще съешь И еще какую-нибудь бабушку найду И ту красную шапочку еще найду Какую красную шапочку? Ну ты что, не ел красную шапочку? Нет, ее ел волк как она сказала, я волчиха. Ну хорошо. А волка надо вписывать в план? Нет, не надо. Он мне не понравился. Он как-то красиво говорит. И волка впишем. Хорошо. Друзья, слушайте план. Медведь, ты придешь и скажешь, теперь здесь мой домик. Ты на моей территории строишь домик. Теперь здесь я буду жить. А ты, кролик, будешь жить вон там на ветке. «А ты, волк, скажешь, полезай в мой волшебный ротик, и там увидишь много чудес». И волк говорит, «Нет, так не пойдет, лиса. Лучше давай ты в мой ротик полезешь». «Нет уж, ты, конечно, старый и умный, но я тоже не глупая лиса. Я в твой рот не залезу в твою пасть». «Чего, чего, медведь улыбнулся, в какую пасть? Я в прошлой жизни тоже залезал». Какой прошлой прошла жизнь? Меня же Бог воскресил. Я не знаю, как это случилось, кто, как я умер, но я не умирал. Видишь, живой же. Ты в рот волку залезал. И Волк говорит, да, было мне дело. Всех съел в тот момент. Долго переваривал. Только уже есть заново хочется. Ну хорошо, ты кролика съешь. Я кролика есть не буду. И волк подумал, а как же я же хитрый волк, я могу опять обмануть лесу. И вместо кролика я съем по добычу побольше. Леса больше, как 10 кроликов в размере. Поэтому всегда вкуснее лесу есть. И начал волк думать, как же ее обмануть, когда будет слабое место лисы? Лиса повернется, а я переоденусь в кролика. С большого кролика, скажу я, мама кролик Ну-ка, начнем Лиса, я не буду в твоем плане участвовать Почему? Я передумал, я буду за красной шапочкой наблюдать А сам-то я спрячусь, думает волк И съем я лису Пошли они с медведем И лиса говорит, медведь фас Король говорит, привет, тебя зовут медведь фас нет, я не знаю, что это мне говорит лиса, А что-то фысь, фысь, фысь, это она тебе говорит, кушай меня, о, кушай, лиса, это была команда, да, глупой. Эта команда была есть зайца, а, а, зайчик, хочешь посмотреть мой волшебный мир? Это тебе лиса научила так говорить? Ну да, вот у меня бумажка, видишь, написано. Так, сейчас я прочитаю. Слушай, медведь, я тебе прочитаю, что на листочке написано. Ах ты, глупый, медведь, мне это же надо тебе было читать, а не кро... зайцу отдавать. Зайчет, так, сказать кролику от... и открыть рот свой бол... большой широкий. Ск... И потом, лиса должна сказать, полезай в рот, там очень много красивых яблок. Закрыть рот потом, потом взять, проглотить и сказать ура! Понял медведь, что тут написано Да тебя хотели использовать, ты понимаешь? А вот у меня мед, как раз для тебя, чтобы ты не велся на лесу. О, спасибо, кролик. Нет. И ты сейчас будешь пугать лесу. Волк переоделся в старую, старую маму зайчик зайчихи. «Привет, кто это съесть хотел? Мою девочку, моего зайчика». «Это вы, мама зай, моего, этого зайца? Ну, поздравляю, вы тоже сейчас будете съедены медведем». «Каким медведем? Этим, который целится вас?» «Нет, медведь, ты чего на меня идешь? «Медведь, фас?» «Медведь опять не появляется. что это она фыш, фыш говорит?» И он говорит, я не знаю никакой фыш. Вы, наверное, мышь имели в виду? Она говорит, фас, фас, фас, фас. Никаких фиш я не знаю. Медведь подумал, ай, не пойду я никого есть. Меда мне хватило, он запасом мне дал. Зайца, заяц такой закрыл, а дрожит в домике. Мама, ты чего? А маму ты кролик, не узнал. Подумал, что она состарилась, за это время такой большой стала. Наверное, кого-то крупного съела. И говорит... Волку, ты что творишь, а, ну, мама, волк, ну то есть волк, виде кролика, говорит, не мешай мне, моя моя крольчишечка, иди, типа, залезь, сейчас будем сражаться И лиса говорит, ну посмотрим, какой вкусный обед, таких больших зайцев я не ел И волк подумал, глупая лиса, она не знает, что я волк Сейчас напрыгнет, и тут из шкуры выпрыгну я, и открою ротик свой пошире и проглочу прямо в прыжке лесу. И прыгает лиса. И через две секунды рот открывается на километр у волка. И говорит лиса, нет, как же я повелась. И закрыл ротик. Лиса говорит, ах ты, гадкий волк и печень бьет, на тебе печень, на, сейчас в футбол сыграем, и волк говорит, «Ха -ха, как смешно, это же я подделку, муляж печени положил, это, кстати, этот муляж взрывается и убивает лиц электрошокера, что-что, повелась, думает волк, не будет мою печень бить, она заживет. и лица такая думает, ах, гадкий, злобный волк, как он мне достал, и волк такой говорит, спасибо. Вы что, волк, а я вам еще помогал. Ну, ты мне помогал так. Поверить ли все, что я твоя мама, ничего не сказала. о ладно, ты меня сниму. Не, у меня же от полный, я наелся. А лиса хитрая была. И обхитрила, и начал говорить: Мистер Волк, а за вы меня не съели. Я за спиной у вас, вы съели камень. Что, как камень я съел? Правда, камень? И говорит тихо-тихо кролику. Спаси меня, кролик, здесь плохо. Под... Давай, скажи, что ты камень съел, а лицо вбежало. И кролик глупый был, и жалко стал за хитрую лесу и говорит Волк, а ты тебе не кажется, что ты камень съел. Лиса-то вот убегала. Что? Я и, правда, камень съел? Побежал в кустах, а там была ловушка. Там ловушка была из копии, Как раз лиса заготовил на случай волка. Только волк тогда не попался. Вот и сейчас воспользуется. Волк увидел. установился как раз в ту секунду, когда падать надо. Но кролик-то был прыгучим, шустрым. И толкнул прямо в спину. И прямо в колючки волк. И волк, ты понял, что это была ловушка. И выплюнул в ту же секунду лесу, А сам... От этого плевка лисой сразу подпрыгнул. И лиса такая умерла в колючках. И отправилась она в рай. А в раю Бог говорит, ты следующий, кто мои райские яблочки есть будет? И съела целое ведро райских яблочек лиса. Лиса была шустрая и такая заснула в раю. Только Бог был недоволен и слепил назад лису. Нет уж, ты тут не останешься. Никто мои райские яблочки кушать не будет. Сколько раз уже говорить, Не отдам, ни, Адам, ни Я, вы Не послушались. И вы все райские яблочки едите. Это не честно. Слепил назад отправил. И лиса спала. Ничего, еще будет день. Пообедаю. И волк, ты понял, что лесу ты можно скушать? Сосунул в рот и смотрит. О, еще одна леса. Она спит, и он вторую съел. Какой умный волк. Сразу видно, хитрый. Но только лиса через задницу вылезла. Лиса-то тоже хитрый была. он подумал, как-то стало легче, чем обычно. Ну и пошел переваривать. Только и сказала лиса. Только лиса и сказала. Хороший волк. Хорошо, меня перевариваешь. Волк сказал, что? «А ты так не сможешь меня догнать?» И волк побежал с большим пузом, и кролик под ноги бросился и улыбнулся. «Привет, ты меня всегда любил?» Волк сказал, «Нет, я тебя не любил, кролик». И под ножку поставил. «Значит, полюбишь мою ногу?» И упал волк. И вылетела тушка твоей лисы. И взяла лиса, встала и приняла эту тушку. И впитала в себя. Стала моложе а тушка растворилась прямо в лесе. И волк сказал, нет, ах ты, гадкий кролик. А кролик начал щекотать нашего любимого волка и начал приговаривать, ах ты, взлетай, волк, ресницами хлопай, взлетай. И волк, как со смеха взлетать начал, на самую далекую ветку заполз елки. И лиса говорит, молодец, кролик, всегда мы с тобой были в напарниках. Только надо найти медведя, который нам не помог, разрезать по кусочкам и съесть. Его медведь так рот широко открыл, как пещера целая. И он говорит, ох, глупый медведь, да войдем в эту дыру в, в пещеру, похоже, давай положим. И ему взрывчатки целый рот. Только кролик любил медведя, поэтому эта взрывчатка была как взрывчатка, а внутри мед. Взрывался медом. Наложили целый рот. Медведь закрыл. Ох, спасибо, кролик. Помахал рукой. Я же всегда знал, что ты мне медом накормишь. Медведь, ты глупый был. Он не имел в виду, чтобы они лезли, а чтобы полный рот меда наложили ему. А лиса думала, съесть хочет. И когда кролик последнюю банку меда принес, посмотрел, а домика уже не было. И тут записка леса стояла. Домик в небесах, извини, кролик. Так бывает, пушистый друг. Только место домика, это а там маленькая из веточек. Похоже, что-то на домик кролика было построено и написано в записке. Теперь ты будешь жить тут. Посмотрел глазком кролик. А там муравьи живут, улыбается в целый рот. Привет! Они начали щекотать глаз. И кролик говорит, не надо, не надо, я же хороший кролик. Хороший кролик, значит будешь нашим вкусной едой. И кусают они за пятку кролика. Припевают, мы хорошие муравьи, мы кушаем кролика. И лиса говорит, эх ты глупый кролик, а я ты в домике живу. Зря лиса это сказала. Кролик побежал за лесой, а муравьи с улыбкой говорят, мы же тебе добро хотим, мы хотим тебе добро. Побежали с улыбочкой. И зайчик упал, когда увидел очередного муравья. А лиса убежала быстро и жила лиса в домике, а кролик с муравьями. Через пару дней кролик проснулся, только увидел, что Муравьи из его домика сделали целый-целый домик, большой домик, цел, для целого роя. И записка уже другая была, это, похоже, муравьи писали. «Извини, кролик, теперь будет домик наш, а ты будешь нашей едой». Посмотрел на свою шерсть, и правда, половины шерсти не было, и на самой шерсти, которая осталась, было написано «Мы добрые муравьи». И кролик кричит и говорит лица, куда ж ты, кролик, бежишь? Я же тут. Я же тебя тебя не люблю. Ты же меня съесть хочешь. И кролик так раскрыл свой ротик, что проглотил целую лесу. И прыгал большой кролик леса. Такая прыг-прыг. Привет все вам зверята. Я большой кролик леса. Я всегда любил лис есть. Алиса такая, тебя эти маленький кролик. Неужели ты таким большим стал? Кролик, выпусти меня. И она говорит, ой, мой любимый трюк, из задницы вылезать. Я Кролик говорит, ой, а что я таким маленьким стал? Что это за тень такая? Привет, кролик. Давай еще кататься. Я На самом деле, лиса не ела кролика, она его щекотала, а кролик очень не любит щекотку, и поэтому он попал в страшные лапы лисы, и лиса долго щекотала, страшно щекотала кролика, и крол... Эрик кричал «Нет, я не хочу так смеяться, я и так смеюсь много». И после этого медведь увидел, бедный кролик, как ему смешно, лиса анекдот ему рассказывает. «А давай-ка я тебе тоже, — подумал кро... медведь, — Анекдот расскажу». Подошел медведь к кролику и говорит, «Твой братец стал лысом. «Смешно? Чего ж ты не смеешься?» Только вместо этого лица начал смеяться, а, ха, ха какой хороший анекдот, чего ж ты, кролик, не смеешься? И подмышку, как защекотало, и кролик такой, хихи -хи -хи -хи -хи". о хороший анекдот, тебе нравится, кролик, Он такой, мишка, спаси, хихихихи. -хи -хи". И начинает медведь, говорит, от чего, от смеха? Да ты что, брат, как можно от смеха спасти человека? такого хорошего кролика, как ты? Смейся, кролик, смейся, тебе же это полезно. Лиса говорит, точно, медведь, это полезно. Хи-хи-хи, говорит кролик, какие вы злобные звери. Ой, это тоже смешно, кролик. И кролик громко сказал, хи-хи-хи, точно смешно. А давай я тебе анекдот расскажу, как елка стала елкой. Елку а, сел медведь большой и выросла елка. Всегда елка растет там, где медведь лег. Так и сказали лег медведь, значит, елка вырастет. Да на самом деле просто я такой неуклюжий. Не... Кролик как шипнул, как ему эти шутки не понравились. Даже из этих шуток разозлиться смог и выпрыгнул из рук злой лисы, который любила щекотать кролика. И лиса говорит, это продлевает жизнь, щекотка, а медведь. Хочешь продлю жизнь? Что, и да ты будешь рассказывать, я смеяться буду? Да, ты смеяться будешь. И начал щекотать, ой, не надо, лица, это св... щекотно А щекотала-то она не как человек, а хвостиком Как села на медведя и как начала его в лицо щекотать И медведь такой, хи-хи-хи, как смешно И кролик так развернулся и сказал, ну как, медведь, нравится? Хи-хи-хи, сказал на прощание с улыбочкой Попрыгал, и тут козел. И почему-то в лесу все, как видели козла и спрашивали к козла, козел, ты знаешь, что ты козел? И козел такой нервность говорит, да знаю, знаю, вы все у меня спрашиваете, чего? <смех> почему вы меня все спрашиваете? Знаю, я, что я козел, знаю. А кролик, ты знаешь, что ты кролик? Да знаю, ты чего? Ну вот ты же не спрашиваешь про козла. Вот теперь я тебя буду спрашивать. Нравится кролик, когда тебя спрашивают, кролик, ты знаешь, что ты кролик? Знаю, знаю. Пошел козел. Козел так разозлился, что даже уже кролик сделается. И спрашивает у медведя. Медведь, ты знаешь, что ты медведь? Ха-ха-ха-ха, медведь. Видишь, как смешно! Ты медведь. А ты, лиса, знаешь, что ты лиса? И они такие знаем, знаем. Запомните, вы медведь и лиса хе-хе-хе. И пошел козел обиженный. И лиса такая развернулась и пендель дала прямо в крас, прямо в домик, где бабушки на красной шапочке жила, влетел. И бабушка говорит, э, как ты козел разлетался, не, не иначе тебе крылья синичка подарила. Да нет, это так, меня как бы лиса научила. Лиса научила летать? Неужели она тебе крылья подарила? У нее же самой не было. Как ты научился летать? Бабушка, развернитесь, я вас научу. Ну давай, учи меня, козел. Что? Козел, ты же знаешь, что ты козел. Да знаю, бабушка. И со всей дури пендаль дала. О, как больно, да я летаю. Бабушка была глупой, и волк в этот момент открыл ротик свой. И бабушка прямо в ротик полетела. И подумал бабушка, а в чем такого? Называть зверя по его имени. И спрашивает, и говорит, волк, ты знаешь, что ты волк? И волк говорит, знаю, знаю, бабушка. А бабушка, а ты знаешь, что это живот? Это живот. И там ты знаешь, что ты перевариваешься. Знаешь. Знаю, волк, знаю. И через задницу вылезла. А ты знаешь, что это задница? И пенель Это значит, ты полетишь. И волк кричит ух. Полетел прямо в домик И красная шапочка вылезла Волк, ты знаешь, что я красная шапочка? Знаю И ты знаешь, что это будет твое первое слово И полетел кра... волк И козел уже ждал И волк такой рассмеялся Козел, ты знаешь, что ты козел И козел говорит Знаю Не первый день с тобой знаком И забодал и бабушка говорит, а давайте звери попьем чай вместе. «Давайте». Разложили целый стол, собрались все вместе и начали чай пить. Каждый начал рассказывать свои истории. Лиса начал рассказывать. «А вы знаете самое вкусное мясо? Какое?» «При кролике, конечно, говорить не буду, но вы знаете, на что я намекаю. На что?» На кролика, намекаю. Кролик такой повреднё. Ты же не имеешь в виду, с леса что меня кушать будешь? Конечно, не буду. И, и хвост вылез. А вы знаете, куда кролик делся? Она такая подставная. И тут такой смех. И смех-то вы знаете от кого? От кролика начала. Она щекотать кролика. И все такие, ох, это ты его щекочешь, кролик, тебе нравится анекдот этот. А вы И медведь говорит, а вы знаете самый вкусный мед? Знаем, это вот этот мед, бабушка говорит, кушай мед. И она такая, да. А, да. И волк говорит, да отпусти ты этого зайца, хватит щекотать. А лиса-то была каннибалкой, любила пощекотать и поесть. Она сначала, она как бы не, не любила, что в животе, живот учился разговаривать, не любила разговаривающую живот, и поэтому, чтобы убить кого-то, она сначала щекотала своим волшебным хвостиком до смерти, а потом ела, приговаривая, смех продлевает жизнь. А говорит, смех убивает, смех убивает, Умрете вы очень скоро, а живот переварит, живот переварит, скоро. И кролик говорит Ой, она всегда так делает при встрече. Я не знаю, что с этой весой. Всегда меня щекочет. Я не понимаю, и все приговаривают, что смех продлевает. Хоть мне помогает то козел, то медведь, то волк. И никто мне не ест. А что хочешь, Волк говорит, я, я, конечно, не против сесть, но ты маленький слишком. Я маленькая не ем. Я такой, таким маленьким мясом не питаюсь. Я то ли дело шапочку сесть или медведя. И шапочка говорит, меня? Ты хоть мини раз до жизни ел? Да, не поверишь, шапочка. 48 раз я тебя ел. И это еще.. Не предел. Еще буду есть и есть тебя. Когда же? А ты помнишь, ты волчиху? Такую во прекрасную волчиху. Это ты? Ну, конечно, я. Не поверю тебе, волк. Вот и не надо, волк, говорит. А то поедать тебе как-то будет неинтересно. И волк говорит. А давай-ка ты сходишь в лес. Зачем? Чтоб посмотреть на закат. Пошла, пошли они вместе. И Волк не хотел в этот раз красную шапочку. Просто он увидел какой-то странный аппаратик, который светится и что-то пищит. Пока он смотрел закат, он вынул и смотрит. Написано на самой этой штуке телефон. А под ним какая-то фигня. На ней написано батарейка. И откусил кусочек на такой штуки, которая написана батарейка, И говорит, «М -м -м -м! «Вкусно! Какой же повар приготовил эту вкусную шоколадку?» И проглотил, говорит, «Ой, у тебя...» И телефон проглотил. И подумала бабушка... Как-то давно, но моей Красной Шапочки нету. Неужели волк схил? Позвонил на телефон, и Красная Шапочка говорит: О, у тебя живот поет. А у Красной Шапочки артисты на звонке стояли, артисты веселые. И Красная Шапочка говорит: О, как ты давно живот учил петь? Не знаю, сам научился петь. Он меня поет, когда я голодный. У всех поет живот. Не поверишь? Ну да, мне тоже поет животик. Подожди, а где мой телефон? Почему тебе разноцветными цветами моргает живот? Не знаю. Я у тебя только в кармане пломбир кушал. Это же не пломбир, волк, это мой телефон. Ладно, сейчас подожди. Через задницу. И через задницу он разломанный на мелкие части телефон выкакал. Но он говорит, ой, моя шоколадка. Эх ты глупый, это не шоколадка, волк. А, -а, -а. а вот это что? А это мой платок, очень тоже вкусно. Это, наверное, самая вкусная ягодка. И сорвал с красной шапочки. И дал пенделя, чтобы не смело ему мешать кушать. И она полетела прямо за стол. Прилетела. Волк, ты еще и метким был? Скушал он, говорит, какая-то гадкая ягода. Я таких не видел. Наверное, поганка. Медведь, э, наш волк не знал, что поганка это не ягода. Для него и грибы, и все на одно лицо, все ягода. И кушает ткань красного цвета, говорит, какая-то она не, невкусная. Ее ищите тяжело. Кушал он, кушал ее, выпрыгнул. Фо. Красная шапочка говном питается. Похоже, она и сама из говна сделана Красная шапочка спрашивает Красная шапочка, а чем ты питаешься? Этот платок, конечно, не раскусить И бабушка смеется Эх ты, волк, это же не съедобное Это не ягода Ба Она питается пирожками У нее прямо вся кожа из пирожков построена А кровь у нее Прямо в цвет хлеба Бабушка, да не шути ты над волком А то и правда поверит и волк такой с открытыми ушами, с открытым ртом. Такой осад, говорит, «Ой, шапочка, а ты не хочешь мне пасть почистить? Мне так интересно, как твоя кровь выглядит!» «Эй, ты старый волк, закрой свой ротик!» Сказала лиса. «Не тебе есть шапочку!» И Шапочка говорит, да, он меня ни разу не ел, я всегда хорошо дерусь. Помню, как я сама удивилась, когда волчиху встретила, я сломала аж четыре дерева. И потом мне говорит волчиха, а я еще с Белочкой перепутала. Говорит, ох, привет, Белочка. И говорю ей, она казалась, что не может даже одного дерева сломать, где-то я сломал. Так что, волк, смотри, я сломал четыре дерева, я и тебя сломаю. Ой, девочка, мне расти, расти до тебя. Такая решила по посмеяться над шапочкой и... Голосом козла сказала, «Девочка, это я, волчиха». «Ой, волк, ты правда волчиха? А почему что ты меня не съел? Потому что ты волчиха». Говорит, «Нет, это я не говорил ничего, волк сказал». Их бабушка а, очень сильно напугалась. «Внучка, это волк». Он тебя ел, значит? Нет, волчиха там. И волк быстро убежал. И леса говорит, ах ты гадкий старый волк, обманываешь умных красных шапок? Пошла девочка и смотрит, а он успел еще три бантика прилепить. Говорит, привет всем зверям, я волчиха, я волшебная. И всем красной шапочкой говорит: Я точно знаю, волшебная из трех зубов сделал целый рот зубов. Он еще баранку мою превратил, пока я птичку смотрела. Ну и говорит волк, волчиха, конечно, а еще он в волшебный мир мне залезал. Медведь тоже тогда залез. Да, красивый мир. Волчиха, ты мне отправишь? Конечно, отправлю. Амир, ты был красивый, там и пережеванные пирожки были, ой, я съел целый пережеванный пирожок. И ваш говорит, стоп, стоять, это пережеванные пирожки волчиха переживала. вы в рот залезали, понимаете? А меня медведь тогда еще съел. Да, а что, я просто хотел в постель полежать, ну смотрю, какая-то фигня лежит, мешает, а все, что мешает, я в рот кладу. Я еще тогда посмотрел, как эта фигня валяется. Это была табуретка, но она мешала и тоже съел. А шкаф зачем ты съел? Да тоже мешал, хотел посидеть на полу и съел целый шкаф. Ты всю мебель съел, понимаешь? А Бог мебель не вернул мне. Да понимаю, и ты мне мешала лечь на постель, съел тебя. Ну, чтоб ты не кричал, тебя пластырем заклел рот. Ах ты, гадкий медведь! И бабушка начала лупить медведя. Медведь говорит, «Стоп, стоп, я же тебя не ем сейчас». И бабушка дала пендель, и медведь полетел. И медведь говорит, «О, бабушка, вы мне подарили способность летать, спасибо». И говорит, «А давайте я вам покажу фокус». Все отвернулись. Волк, волк, который волчиха прикидывается, запаковал весь стол с едой, унес лес. Они отвернулись надолго». И принес деревянный стол, успел сконтролировать, целый стол сделать, новый из камня. Положил он, в тарелки вернул, а еду сложил в мешок. И положил он много-много листиков, слепил в виде еды и сказал, поворачивайтесь, фокус-фокус, смотрите, вся еда превратилась в листья в форме еды, и стол стал деревянным, каменным. Бабушка говорит, ах ты гадкий, и съел быстро волк ее. Говорит, а куда делать бабушка? А она полетела вон туда, на звезды. Бабушка, лети, скорее возвращайся. И волк проглотил незаметно красную шапочку. И начал переваривать. И сегодня тоже волк наелся, всех бог как всегда вернул. И бабушка говорит, больше ты не разговаривай с этими зверями, все обжоры, все гады. Я больше с тобой, Красная Шапочка, не буду зверей обслуживать. Они всегда нас съедят. И волк пошел с добрым улыбкой, как кобра переваривать. И волку хорошо, только он три красивых бантика оставил себе. А вдруг бабушка не пустит и спать лег. Но только медведь-то на это место тоже метил. Думаю, посплю. Ой, говорит, предмет мешает спать. И проглотил волка. О, хорошо. Смотрит, ой, тут какое-то дерево. ай, век, в рот его. И с корнями целое дерево проглотил медведь. И, и лег. Смотрит, ой, тут второе дерево. О, елка. третья елка. Еще дерево. Еще елка, еще дерево. И так пол леса съел медведь. Говорит, ну, они мешают мне спать. Я, я всегда в рот тяну все, что мешает мне. Смотрит, о, домик да, красной шапочки. Да мешает он мне жить. И глотает его, и медведь с улыбочкой, с большим пузом, как пол леса. И ложится спать. И зевает. А, хорошо сегодня пообедал. А главное, теперь спать никто мешать не будет. И лиса говорит, ах ты гадкий, половина леса съел, бедная, не поела я, и голотает вол, нашего медведя. И медведь говорит, ах ты маленькая, не проглотишь меня, и дал пендеря, он большим стал, как лес. И лиса полетела в другой лес, и больше с этого момента лисы не видели. Все были сыты, медведь был сытый. Красная шапочка пирожками наелась, и теперь они жили в новом мире. И волк спал хорошо, и у них были новые приключения, переваривание соком. Поспали они, проснулись, и медведь умер, потому что столько медведей не едят. И всех бог вернул, и деревья тоже съели по райскому яблочку, и медведь съел по райскому яблочку. Деревьев елок много были, съели аж попить райских яблочков. Деревья по 5 райских яблочков съели. И все попали назад. И всем было хорошо. Все хорошо себя вели. И лесу Бог привел назад. Без лесы скучно будет. Кролик-то уже в домике своем спит с улыбочкой. Или загорит, несправедливо! Тихо вынесла она, отк открыла сонному волку рот, положила его в рот и сама начала жить, припеваючи в домике зайца. Бог опять вернул, потому что кролика ж от голодности целое дерево райских яблок сгрыз. Он так быстро, шустро и облысело дерево с райскими яблочками. И говорит Богу, делай еще райские яблочки, вкусно. И Бог говорит, иди уже на землю. И спали они все. Всем было хорошо, только Богу было плохо. Его дерево посидело, ни одного райского яблочка. Но Бог в владел. Взял телефон красной шапочки, Позвонил другому богу, сказал, завези ко мне еще пару деревьев, а то эти съедены. И бог говорит, хорошо, ок. И поехал. Бог другой к богу. Посадили деревья, по-английски что-то поговорили, как американцы, и легли спать. И сказали, не хорошо, как нормальные, а сказали, ок-ок, перед спокойной ночью. И сказали, как тебе там в играх? Ты много уровней получил в компьютере? Много получил уровней. Давай играть вместе. Как они сказали, странным названием, в компьютере. Играли в Полинину любимую игру. Играли они, и только звери умно спали. Наши боги, прямо как дети наши, играют целыми днями, не успокаиваясь. Только райские яблочки свои защищают. Люди-то тоже не любят, когда их де деревья яблони сидеют. Так и боги не любят. Все спали, только кролик. Думал, как-то как темно, неужели в лесу так темно бывает? И дальше спал. Конец, Полина. Как тебе сказка понравилась? Да. Завтра какую-нибудь еще тебе сказку расскажу. Хорошо.